Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать, как сделать нарядный бантик, бабочку для наших мальчиков. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я взяла репсовую ленту с рисунком. Ее длина 20 сантиметров, а ширина 2,5. Рисунок нейтральный. Очень хорошо подойдет такая бабочка для учащихся в музыкальной школы. Второй отрезок ленты атласный. Ширина ее 5 сантиметров, длина 20. такой же длины отрезок кружева, двухстороннего, у него рисунок идет одинаково на одну и на вторую сторону. Ширина того кружева тоже 2,5 см. Также мне понадобилась узкая белая атласная лента шириной 1,4 см. Мне ее понадобилось сантиметров 5. См. А также вот варианты украшения серединки. Зажигалка. Сама резинка. Это обычная бельевая резинка. И ее длина 28 сантиметров. Вот два сложения почти 14 клеевой пистолет и клей как кристалл так и э, у меня дракон полимерный клей начнем с цветной ленты обработаем края потом Кружева. Я разрезаю вдоль по середине. Здесь такой рисунок, что это очень удобно сделать. Теперь смотрите, вот на черном бантике я выпустила только зубчики. Самый верх кружева. На белом я сделаю больше выпущу больше кружева. беру линеечку. Это только для того чтобы не испачкать стол, клей дракон и наношу его на самый край одной из сторон ленты. Кладываю кружево на нужную мне высоту. Получается вот такой выпуск кружева. Теперь делаю то же самое с обратной стороны. Вот так получилось. Теперь по центру ленты наношу клей. Здесь можно точечно поставить клей по краям ленты и уже по приклеенному кружеву и теперь на атласную ленту, на лицевую ее сторону буду приклеивать подготовленную ленту с рисунком. Кружево при наклеивании немножко растягивается, поэтому лишнее я срежу с обеих сторон. Теперь определяю центр ленты. Складываю края и обжимаю центр. Срезы прикладываю к середине с небольшим заходом и теперь самым обычным образом набираю ленту на иголку с ниткой. Стежки делаю большие. И вот так формирую серединку бантика. Пальчиками нужно зажать, и тогда получается красивый аккуратный бантик. Закрепляю нитку. готово. Здесь нужно расправить крылышки бантика и оставить его подсушиваться. Клей застынет и будет держать форму бантика. А тем временем я беру отрезок черной ленты, ширина 5 сантиметров, длина 10 см. И из этого отрезка делаю полоску для оформления центра бантика. Складываю четверо длина 10 сантиметров, а ширина у меня получается 1 2 десятых сантиметра. Теперь с одной стороны я зажимаю пинцетом и оплавляю край, и с другой. Для оформления украшения беру тонкую белую атласную ленту вставляю край в зазор, отступая от верха черной ленты два с половиной сантиметра, и теперь этой белой лентой буду обворачивать черную заготовочку. Очень удобно работать, если этот край белой ленты будет приклеен. Вот так я приклеиваю. И теперь делаю два обвива вокруг черной заготовки. Лишь я срезаю по центру. Оплавляю срез огнем. приклеиваю тем же полимерным клеем. Вот так. Теперь в этом белом квадрате я буду помещать украшение. Свой выбор я остановила на полугусине и черном бисере. В центр белого квадрата я наношу много клея момент кристалл. В центр помещаю полубусинку, ее диаметр 5 мм и еще поверх нее накладываю. Кружочек из бисера. Ушло у меня 12 штук бисера, набрала их на нитку и закорцевала. И вот получилось такое украшение. Теперь займемся резинкой. Складываю оба конца, накладываю их один на один и самым обычным способом пришиваю с одной стороны несколькими стежками и с другой стороны. Теперь резинку буду приклеивать к центру бантика. Наношу горячий клей и приклеиваю резиночку точно по центру. Теперь буду приклеивать украшения. начинать с обратной стороны и украшение должно смотреть вверх-вниз нельзя, иначе у вас вот что получится, только чтобы украшение смотрело на вас, только так. Наношу горячий клей и конец приклеиваю вместе с пальцами. Даю клею застыть. Ускоряю процесс пинцетом. Сейчас жаркая клея долго застывает. И вот так обвиваю. Предварительно поправив все лепесточки, кружево. Нужно, чтобы бантик смотрелся идеально. И вот наше украшение как раз попадает на центр бантика. Зафиксирую это положение. Приклею его центру остается приклеить вот этот маленький хвостик тоже на ночь наношу горячий клей и жду пока клей застынет пинцет здесь применяю только уже в самом конце если рано приложить пинцет, то э, горячий клей побелеет, изменит свой цвет и будет ему очень видно. Ну вот, бантики готов. Вот такие нарядные бантики можно приготовить своим джентльменам на 1 сентября в школу. А если ваш мальчик ходит в музыкальную школу, то это вообще будет супер красивый бантик. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк. С вами была Ирина. И до новых встреч!